Добрый день, меня зовут Ксения. Я решилась участвовать в марафоне, потому что задумалась о том, как поменять свою жизнь, как развиваться, найти таких учителей, которые бы меня мотивировали. Тони Робинс, естественно, Тони Робинс. Цель, которую я поставила в марафоне, я не достигла, но многое... Многое изменилось. Я не, не так, что было до марафона. Это, возможно, самый большой такой результат. Многие вещи новые. Цели ставить я разучилась. Забыла какое-то приятное чувство ставить и достигать. Это прекрасно. Мотивации много. Много подтверждения того, что я на правильном пути. Это очень важно. Потому что поддержка оттуда, казалось бы, чужих людей, дает свои результаты. Именно поддержка. Потому что в суе люди могут тебя не услышать, и они на разной волне. Поток есть поток. Поэтому в потоке быть прекрасно. И Я бы хотела еще участвовать. Если у меня будет такая возможность, я буду готова. Я с удовольствием еще раз Пройду, может, и не раз. Ну, то есть развиваться – это чудесно. Здесь это было тоже очень-очень-очень круто. Спасибо.